Здравствуйте, вас приветствует Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Впереди вторая неделя отчетности. Первая неделя, как мы уже и говорили, принесла некую коррекцию. Особенно это видно по NASDAQ. Неделя принесла нам такие новости, как увеличение заявок по безработице, непонятная ситуация с выплатой пособий пострадавшим от коронавируса, ну и э, неубедительная отчетность компании технологического сектора, в том числе заявление Intel о приостановке выпуска процессоров, чипов и вообще отказ от производства хотят перенести в том числе и в компанию TC-MS, э, ну то есть та компания, которая э, пострада пострадает от э, производства чипов, если все-таки запретят... Э, Huawei сотрудничать вот. И Intel вроде как Планирует туда перенести Часть своего производства А заниматься только дизайном, дизайном Своих чипов так, ну, все это создает такой некий негативный фон. И здесь уже начинается небольшая коррекция. Впереди вторая неделя. И посмотрим, что же здесь. С 27 по 31 июля отчитывается масса компаний. Намного больше, чем в первую неделю. В этот период отчитываются компании из индекса Dow Jones. Больше половины, наверное, компаний. И самое интересное что все эти компании не попали э, в наш список. А напомню, список э, мы делаем э, компаний прибыльные, то есть те компании, которые прогнозируют э, прибыль выше аналогичного периода прошлого года. Так, воспользуемся мы вновь таблицей. Если у вас э, вдруг еще нет такой таблицы, то проходите по ссылке и узнайте условия получения. Ну и что мы видим? Во главе... Э, ну, надо сказать, что в принципе... Список этот составил порядка 100 компаний, отчитываются ну, в десятки раз больше, наверное, там порядка тысячи, может, компаний. Те, кто хоть какую-то прибыль показывает в эту таблицу, мы внесли и своеобразный рейтинг такой составили. Напомню, что практически ни одна компания, ну, наверное, Facebook только попала из Dow Jones 30, компании те которые казалось бы должны и тянут индексы вверх должны быть показывать прибыли но относительно аналогичного периода прошлого года такого не происходит так ну что ну по фейсбуку а и надо сказать что в этот список попало очень много компаний которые занимаются в том или ином роде инвестициями ну то есть работают тоже на фондовом рынке и это в частности поддерживает ту идею о том, что количество сделок увеличивается, и эти компании, эти фонды, либо сообщества по управлению инвестициями, они растут за счет увеличения клиентов, что опять же говорит о том, что количество участвующих на торгах в фондовой бирже, увеличивается. Увеличивается, скорее всего, теми, кто а, считается профессионалами. Ну и от этого, опять же, растут те компании, которые на слуху. Это была тема прошлой недели. Так, посмотрим, кто же попался на этой неделе. Вверху списка. Список можно рассматривать и рассматривать. Очень интересно, что в этот список попадают те компании, которые мы в начале года... Рекомендовали как надежные для инвестирования. Так, первая компания Facebook. Думаю, рассказывать о ней не нужно. Компания, кстати, по äh, price-earing ratio недооцененная и äh, вполне просится в любой портфель. Так что, если нет, то рекомендую либо äh, чуть-чуть подождать, пока она еще ниже опустится, и тогда ее приобретать. Компания надежная, интересная. Несмотря на то, что продукт сам Facebook большинству русскоязычного населения не нравится, но есть у них Instagram и Ватсап. Следующая компания Vertex Pharmaceuticals, биотехнологии. Компания, которая занимается в основном препаратами от гепатита С и какими-то лечениями вследствие мутаций вот. компания тоже интересная по показателям мы видим все в зеленой в зоне кроме э, небольшого скорее всего кредита взятого в прошлом году но это было в прошлом году высокий коэффициент ликвидности э, опять же валовая маржа высокая но ну, она характерна для биотехнологии но в любом случае показатели все на уровне и рост продаж Рост прибыли тоже говорит о том, что компания находится в хорошем состоянии и точно так же можно добавлять ее в портфель. Ну, как минимум понаблюдать. Она сейчас э, находится высоко, но уже корректируется. И где-то здесь ее уже можно будет подбирать в районе 250, наверное, 260 долларов. Следующая компания Monolithic Power Systems. Компания, которая занимается монолитными энергетическими системами, так называемые. Ну, в простонароде это э, такие микросхемы, которые участвуют не только, скажем там, как сейчас очень... Популярно в различных гаджетах, они используются в автомобильной промышленности, бытовых приборах, устройства, которые регулируют световые потоки, генерируемые постоянным током. Ну то есть используются в мониторах, используются в в различном оборудовании автомобилей. Ну то есть сфера применения очень широка. Не нашел, к сожалению, не могу пока сказать, с какими крупными компаниями эта компания работает. Но сфера поставки очень широка, и показатели здесь тоже очень хороши. То есть и нет и долгов, и высокая ликвидность, что хорошо для технологической компании. А это представитель технологической компании, высокая валовая маржа. Ну и далее зеленые клеточки говорят сами за себя, что тут не только рост продаж, но и рост прибыли высокий. Так, следующая компания TROW. Как раз представитель э, управления инвестициями. По отчетам здесь тоже видно, что количество клиентов увеличивается. Э, компания находится тоже уже близко к максимуму. И видим, что разворачивается. Ну а по показателям надежности она очень хороша. Как рост продаж, так и рост прибыли. Ну и сами проценты, может быть, не столь высоки, э, как, в общем, для инвестиций характерно, но на уровне. На уровне и эта компания тоже надежна и интересна для инвестирования Но, впрочем даже прайсер говорит о том что она уже сейчас недооценена следующая компания qdel компания которая производит такие мобильные пункты диагностики до пандемии она занималась диагностированием ну и в том числе женщины беременности, там стриптококи и так далее. Ну, то есть вот такие вот экспресс-анализы, которые можно брать быстро и получать результат. Ну, а с мая, с 8 мая текущего года она занимается как раз тестами на ковид. Здесь у нее показатели просто зашкаливают. Понятно, что востребованность здесь высокая. И если будет продолжаться в Вся история с пандемией, то эта компания в краткосрочной перспективе, думает, что может еще вырасти. Если же пандемия будет утихать в связи с появлением вакцины, то думаю, что здесь тоже будет некое снижение. Поэтому в краткосрочной перспективе эта компания скорее скорее интересно, чем нет. Следующая компания, скорее не компания, запатентованное агентство мирового уровня. Я думаю, что многие этими рейтингами уже пользовались, пользуются и э, уверен, что вот такой вот всплеск и увеличение доходности этой компании, оно как раз и вызвано такой нестандартной ситуации, где запросов по рейтингам той или иной компании достаточно высоки и их много. Мы видим, что здесь закредитованность высокая, но для такого уровня э, компании это скорее, скорее даже, наверное, плюс, потому как э, э, очень высокое доверие и оценки этой компании доверяют не только там профессионалы, а государства. И поэтому здесь на цифры смотреть в принципе даже и нет смысла, наверное, пока, потому как думаю, что запросов и будет продолжаться много, даже если утихнет ситуация с пандемией, то рейтинги постоянно будут проситься к обновлению и... Думаю, что доходность этой компании должна вырасти. Следующая компания EA Games, которая производит игры. И здесь, думаю, что такой вот временный скачок, потому как большинство тех, кто сидел на карантине, скорее всего, коротали время за играми. Ну и спрос на игры тоже был большой. Но эта компания, чем интересно, что она разрабатывает, продает и производит игры, то есть полный цикл. Ну и показатели мы видим здесь просто отличные. Все зеленое, единственное, что роста продаж нет. Продажи вот как раз выросли в этот период, и дальше я думаю, что они либо останутся такими какое-то время, ну и к концу года я думаю, что они будут все-таки снижаться. И в краткосрочной перспективе, думаю, что эта компания, наверное, будет скорее неинтересна, чем интересна. Ну и завершить хотел компанией NEM, Newmont Corporation, корпорация, которая добывает золото. Золотая компания, она очень крупная, месторождений у нее по всей... Америке, Австралии, Африканский континент, где-то еще добывает. Интересно над тем, что поглотила компанию Gold Corporation, которая показывала отличные результаты и приносила регулярную мне прибыль. И буквально в середине 2019 года Ньюман поглотила эту компанию и теперь я наблюдаю за ней. Так, Но она, мы видим, чуть-чуть скорректировавшись вновь идет вверх и думаю что рост ее продолжится в будущем как долгосрочная инвестиция это как раз то что необходимо и в портфеле она у меня есть вот здесь на просадке тоже добавлял как рекомендацию в портфель я ее оставляю так ну что ж это больше чем 5 компаний хотел 5 рассказать рассказал чуть больше вообще их 100 компаний и если вам нужен полный список Пишите в комментариях, и я вам его отправлю. Ну, это все по второй неделе. Скорее всего, коррекция продолжится. Будем следить за новостями, как будут отчитываться компании, подбирать надежные на коррекции. Выбирайте осознанно, если вам необходим такой инструмент, которым пользуюсь я. Проходите по ссылке, узнайте условия получения. До новых встреч, удачных инвестиций!